Добрый день. Я рада вас приветствовать на нашем вебинаре. Пожалуйста, я прошу уточнить, все ли хорошо у нас со связью. Если все хорошо, поставьте плюс в наш чат. Если есть проблемы, то есть проблемы с видео, поставьте, пожалуйста, минус. Жду ваших ответов. Так, Да, вижу, что все хорошо. Я приветствую вас, меня зовут Романова Юлия, я директор Академии продаж электронной площадки KTC. Сегодня мы с вами поговорим про порядок участия в закупках субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с 223 федеральным законом. Мы с вами поговорим о том, в том числе, какие изменения произошли в части подготовки заявки, в части участия в процедуре. И, соответственно, мы с вами в том числе рассмотрим практические ситуации, так как... Теория это одно, а практика все-таки она в каких-то ситуациях либо подкрепляет теорию, либо иногда является, собственно, диаметрально противоположным решением. Итак, мы с вами сегодня в рамках нашего вебинара будем вести наше обсуждение по следующим вопросам. Мы рассмотрим с вами порядок участия в закупках, которые предназначены для субъектов малого и среднего предпринимательства. Мы с вами поговорим про порядок предоставления обеспечения по таким закупкам. Мы с вами поговорим про требования, которые предъявляются к участникам. Поговорим про состав заявки, про порядок заполнения первой и второй части заявки по тем закупкам, где предусмотрено разделение заявки на части. Порядок заключения договора и составление такого разногласия, мы тоже разберем этот вопрос. Также затронем вопросы по отклонению заявки. Здесь мы больше с вами сделаем упор на практику, поговорим о том, с какими ситуациями сталкиваются заказчики, участники закупок. Поговорим про новую обязанность, сравнительно новую обязанность заказчиков опосновывать начальную максимальную цену договора. И связанные с этим действия поставщика рассмотрим. Поговорим также про сейл-тех-систему электронной площадки OTC. Ну, казалось бы, вопросов много, но все они взаимосвязаны, потому что речь идет у нас про пласт таких закупок, как закупки для субъектов малого и среднего предпринимательства. Здесь я хочу сразу сделать акцент, что если вы являетесь начинающим поставщиком, однозначно для вас этот вебинар будет интересен, мы с вами в том числе рассмотрим и основы. Если вы, так сказать, уже продолжающий участник, если у вас есть опыт, есть вопросы, я думаю, вам тоже будет интересно, ввиду того, что мы рассмотрим в том числе и практические ситуации, которые возникают. И, соответственно, мы с вами рассмотрим тот алгоритм подготовки заявки, который действует на сегодняшний день. Итак, вебинар наш примерно займет час, я думаю, что мы уложимся в это время, пожалуйста, задавайте ваши вопросы, пишите их в отдельную вкладку, которая так и называется, так и помечена вкладка «Вопросы», и, соответственно, я буду их видеть, буду либо по ходу вебинара отвечать, либо оставлю время в конце нашего мероприятия, отвечу на вопросы в конце. Итак, мы с вами переходим к рассмотрению закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства. И здесь я сразу хочу сделать акцент на том, что у нас есть часть положений самого закона, который регламентирует вопрос проведения закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства. Это 223 федеральный закон, а именно статья 3.4 223 федерального закона. То есть если вы изучаете буквально основу, изучаете нормативную базу, то обратите внимание на статью 3.4. В ней приводятся требования в части проведения закупок среди субъектов малого и среднего предпринимательства. Устанавливаются способы закупок, которые могут быть установлены заказчиком в части проведения закупочных процедур именно для субъектов малого и среднего предпринимательства. Представлены также сроки проведения закупок, представлены требования в отношении состава заявки. Важно учитывать, что э, одних базовых норм закона, конечно же, будет недостаточно поставщику. И в этой связи я рекомендую вам обратить на постановление правительства э, Российской Федерации от 11 декабря 2014 года за номером 1352. Данное постановление правительства регламентирует особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг для соответственно отдельных видов юридических лиц. То есть это постановление правительства, оно целенаправленно регламентирует вопрос проведения закупок среди субъектов малого и среднего предпринимательства по 223-й федеральному закону. Напоминаю, что 223-й федеральный закон Содержит в себе определенные требования в части необходимости проведения закупки среди субъектов малого и среднего предпринимательства. И здесь в этой связи произошли определенные изменения. В частности, если вы будете изучать само постановление, обратите, пожалуйста, внимание на последнюю редакцию. Были изменения и летом прошлого года, были изменения и 29 девятого декабря прошлого года, соответственно, важно актуальную редакцию изучить, самого постановление. Ну и, собственно, сам закон, мы тоже всегда смотрим последние нормы, те нормы, которые действуют на сегодняшний день. В этой связи я рекомендую всегда использовать справочные правовые системы, и в правовых системах, Смотрим обязательно на дату последней редакции. В соответствии с изменениями, закупка у субъектов малого и среднего предпринимательства по 223 федеральному закону с 1 января 2022 года претерпела определенные новшества. Расширена сфера применения самого нормативно правового акта. С 1 января 2022 года требования установления Требования, точнее, проведения закупок среди субъектов малого и среднего предпринимательства должны соблюдать практически все заказчики. Соответственно, здесь есть одно исключение. Исключение из числа субъектов, кто подпадает под эту норму. Если заказчик сам является представителем субъекта малого и среднего предпринимательства, то есть сам из числа таких же организаций, то, соответственно, он этот норматив не выполняет. Но если это иная организация, ну, буквально всю сложность законом, Излагаю простыми словами всю сложность норм. А если заказчик, соответственно, не подпадает под такую категорию организации, не является субъектом малого и среднего предпринимательства, он, соответственно, обязан норматив соблюдать. Для нас это означает фактически то, что увеличилось количество закупок, которые проводятся с возможностью участия только субъектов малого и среднего предпринимательства. Увеличен годовой объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства с января 2022 года. Обязательный норматив увеличен с 20% до 25%, то есть фактически это каждая четвертая процедура. И здесь расчет берется совокупный стоимостной объем договоров, который заключается с заказчиками. Годовой объем договоров, который заключен по итогам тендеров, проведенным среди субъектов малого и среднего предпринимательства, увеличен с 18% до 20%. Здесь очень важно в том числе разграничивать те процедуры, которые целенаправленно изначально проводятся в формате спецторгов, то есть есть такое понятие, мы им оперируем, когда мы говорим про закупки, проводимые для субъектов малого и среднего предпринимательства. Они соответствуют требованиям статьи 3.4.223 федерального закона и, соответственно, проводятся по своим собственным правилам, условиям определенных, точнее, с учетом определенных способов проведения закупок. Об этом мы с вами поговорим. И есть еще ситуации, когда... Закупка проводится на общих основаниях, но победителем является субъект из числа соответственно, малого и среднего предпринимательства. Фактически для нас с вами, как для участников закупок, это особой роли не играет, но в связи с тем, что у заказчиков сам норматив был повышен в части необходимости проведения закупок среди таких субъектов, соответственно, и поставщики тоже должны активизироваться, должны обращать внимание на такие проводимые процедуры. И, соответственно, при необходимости соответствующие заявки размещать, если для вас процедура интересна. Ну, как говорится, все это лирика. Дальше мы идем ближе уже к практике. Способы закупок. Напоминаю, что всего регламентировано четыре способа закупок, как закупки, проводимые среди субъектов малого и среднего предпринимательства. Это закупки, проводимые в форме так называемых спецторгов. На самом деле, само слово, ну, возможно, нам в какой-то степени непривычное, но вот эти вот способы спецторгов, они нам вполне знакомы. Это конкурс, это аукцион. Это запрос предложений и запрос котировок. Вот здесь в этой связи обратите внимание на те требования, которые прописаны в самом законе. Несмотря на то, что у нас 223-й федеральный закон, он все же носит такой некий диспозитивный характер. Сам механизм проведения закупок, а особенно закупок в соответствии с нормами 223-го федерального закона для соблюдения норматива закупок ОМСП, соответственно, более детально отражен, в том числе регламентированы и сроки проведения закупок. Конкурс проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства при начальной максимальной цене договора до 30 миллионов рублей. Он размещается в срок не менее чем за 7 календарных дней до окончания подачи заявок. Если свыше 30 миллионов рублей должно быть не менее 15 календарных дней до окончания подачи заявок, Дальше, аукцион, здесь тоже есть градация в зависимости от цены разделение начальная максимальная цена договора до 30 миллионов рублей не менее семи календарных дней, свыше 30 миллионов рублей это не менее 15 календарных дней и запрос предложений среди субъектов МСП. До 15 миллионов рублей здесь есть ограничения по цене, обратите внимание, не менее чем 5 рабочих дней. Самая короткая процедура традиционно, она, собственно, самая короткая и по нормам 44 федерального закона и, соответственно, по нормам 223 федерального закона, это запрос котировок. Среди субъектов МСП здесь тоже есть ограничение до 7 миллионов рублей. Размещается такая процедура таким образом, чтобы до окончания подачи заявок оставалось не менее 4 рабочих дней. Вот, собственно, такие простые базовые правила. И здесь мы с вами уже видим то, что эти закупки, они несколько похожи на процедуры, проводимые по 44 федеральному закону. Я недаром обращаю ваше внимание на схожесть таких процедур с закупками в соответствии с законом о контрактной системе, ввиду того, что мы с вами дальше посмотрим, что и порядок проведения таких закупок, он тоже во многом схож с нормами 44-го федерального закона. Здесь обратите внимание, в отношении... Правил подготовки заявки в отношении определения порядка проведения процедуры нам, опять же, интересна статья 3.4 223 федерального закона. И а здесь в отношении подготовки заявки обратите особое внимание на 19.1, 19.2, вот эти вот части статьи 3.4, опять же, соответственно, будут нам интересны в этом вопросе. Сейчас мы с вами поговорим про конкурс. Конкурс может включать в себя определенные этапы. Это все прямо прописано в самом законе. При этом обратите внимание, что вот те этапы, которые заказчик включает в конкурс, они должны быть обязательно предусмотрены в виде однократной процедуры, в виде однократного этапа закупки, который по результату оформляется соответствующим протоколом то есть протокол по результату осуществления отдельного этапа в рамках, например, проведения конкурса для МСП. Соответственно, конкурс может включать в себя такие этапы, как проведение обсуждения с участниками закупок функциональных характеристик, то есть обсуждение самого предмета закупки. Обсуждение заказчиком предложения о функциональных характеристиках, отношения качества, работы услуг отношения потребительских свойств товара, иные условия, в том числе условия договора, в том числе сведения, которые содержатся в заявках участников. Это рассмотрение и оценка заказчиков, поданных участниками на конкурс заявок. Это с поставлением дополнительных ценовых предложений участников о снижении цены договора. Это, соответственно, форма, формат, точнее, проведения конкурса. Но вот здесь очень важно, что вот первый и второй этап, которые отмечены, они являются взаимоисключающими. То есть в отношении обсуждения с участниками закупок функциональных характеристик объекта закупки и в отношении уже предложений участников, соответственно, первый этап является исключительным по отношению ко второму и наоборот. То есть если заказчик устанавливает один из этапов, он уже иной этап, второй использовать не может. Далее в отношении каждого этапа оформляется по результату соответствующий протокол, где в протоколе отображается результат проведения соответствующего этапа. Участник конкурса в электронной форме подает одно окончательное предложение в отношении каждого предмета конкурса в электронной форме лота в любое время с момента размещения заказчиком из уточненных соответствующих извещений о проведении конкурса и документации. А в документации о конкурентной закупке должны быть обязательно установлены сроки проведения каждого этапа конкурса в электронной форме. Вот здесь я всегда рекомендую обращать внимание на документацию, В том числе проверять заказчика, как бы это ни громко звучало, а проверять заказчика на правильность составления документации о закупке, на извещение, на соответствие документации заказчика его положению о закупке. Положение о закупке, мы с вами знаем, это основной документ, который регламентирует закупочную деятельность заказчика в соответствии с 223 федеральным законом. Соответственно, само положение о закупке не должно противоречить нормам 223 федерального закона закона и иным нормативным правовым актом, которые действуют в сфере применения закона о закупках отдельными видами юридических лиц, а вот уже документация закупки заказчика, извещения о закупке, оно не должно противоречить положению о закупке заказчика. То есть вот такая вот связка, она, собственно, прослеживается на всех этапах проведения закупки и начинается она с размещения извещения и документации по процедуре. Поэтому будьте внимательны. Нередко, к сожалению, заказчики допускают ошибки, об этом мы с вами тоже поговорим, когда будем рассматривать практические ситуации. Здесь буквально речь идет о том, что так как сам 223-й федеральный закон, он не, так, если можно так выразиться, более вольный по сравнению с тем же 44-м законом, он дает заказчикам больше свободу, но вот в части проведения закупок для субъектов малого и среднего предпринимательства по 223 федеральному закону малого и среднего предпринимательства здесь есть ограничения, и вот эти ограничения заказчик обязательно должен соблюдать. То есть, соответственно, предусматривать только те этапы, которые допустимы в части проведения закупок, в виде проведения конкурса, аукциона, запроса котировок, запроса предложений. И а, заказчик обязан строго следовать тем правилам, нормам, которые а, прописаны в отношении а, оформления, в том числе, каждого этапа. Заявка на участие в конкурсе, в аукционе и в запросе предложений. Вот здесь обратите внимание, только запрос котировок в данном случае не учитывается, а, состоит из двух частей. Первая часть заявки – это сведения о товарах, работах, услугах. Вторая часть заявки – это сведения об участнике. Опять мы видим схожие элементы с 44-м федеральным законом. Но ну, на сегодняшний день схожие элементы с конкурсом по 44-му федеральному закону, потому что там только осталась заявка в двух частях. По остальным процедурам, соответственно, это заявка в единой части. Заказчик праве установить обязанность предоставить только документы информации, которые предусмотрены по части 19.1 и 19.2 статьи 3.4, то есть вот в этих частях статьи 3.4 представлен исчерпывающий перечень информации и документов, которые заказчик может запросить. Поэтому, когда вы изучаете документацию о закупке, когда вы изучаете положение закупки, обращайте внимание на, в том числе, последнюю редакцию 223 федерального закона на постановление правительства 1352 в отношении правомерности установления заказчиком тех или иных требований в отношении порядка проведения закупки для субъектов малого и среднего предпринимательства. Если вы нашли неточность, если вы нашли противоречие действующему законодательству, если вы нашли противоречие Документация закупки, положение закупки заказчика – это причина для направления соответствующего запроса разъяснений по тем закупкам, соответственно где это в данный момент времени представляется возможным. Первая часть заявки содержит сведения о товарах, работах, услугах. Вот здесь важные, важное требование, оно прописано опять же в самом законе, это требование об отсутствии в первой части заявки сведений в отношении цены или сведения в отношении об участнике закупки. Ну и, соответственно, в том числе, если сочетание этой информации будет указано в первой части заявки, заявка будет отклонена. На практике я еще расскажу, какие ситуации в связи с этим возникают. Вторая часть заявки – это сведения об участнике. Вот во второй части заявки нужно раскрыть всю информацию о себе, о своей организации, ОБП и так далее. В первой части заявки мы подаем сведения только в отношении товаров, работы, услуг в случае, если требования представлено, если установлено требование в документации о закупке заказчикам. Если требований нет, соответственно, мы эту информацию не заполняем. Далее, унифицированный состав заявки. Вот здесь, опять же, мы возвращаемся к статье 3.4. Статья 3.4, положение, точнее, части статьи 19.1.19.2. Мы видим, что... Здесь есть информация в отношении порядка заполнения заявки, а именно в отношении информации и документов, которые участник закупки предоставляют в составе заявки. И вот здесь важно учитывать, что, в принципе, если вы, например, начинающий поставщик, если вы работали раньше по 44-му федеральному закону, у вас есть понимание, как работает 44-й федеральный закон, то вот здесь в отношении таких закупок, закупок для МСП, можно провести некую параллель, в том числе в отношении состава заявки. С нового года, когда у нас по 44-му федеральному закону стал действовать оптимизационный пакет, у нас появилась одна статья, это статья 43 44-го федерального закона, которая регламентирует состав заявки, которая предлагает унифицированные требования в отношении заявки без разделения на способы закупки. То же самое мы с вами наблюдаем и здесь. Это статья 3.4, 19.1, 19.2, требования в отношении информации документов в отношении иных условий, да, если говорим про 19.2, часть статьи 3.4. И таким образом, в отношении унифицированного состава заявки, здесь стандартно предъявляются требования в части наименования, фирменного наименования участника закупки, фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес места жительства, физического лица, зарегистрированного в качестве ИП, ИНН участника закупки, учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, гендиректора. Копия документа, который подтверждает полномочия лица действовать от имени участника конкурентной закупки, если лицо действует по доверенности, если его нет в ЕГРЮ, или участник является индивидуальным предпринимателем. Копия документов, подтверждающих соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, к лицам, которые осуществляют поставку товара, выполнение работы, оказание услуг. Всегда, как правило, по вот этому пункту возникают вопросы, что здесь следует предоставить. Вот здесь универсальная, конечно, рекомендация. Прежде всего мы смотрим на документацию заказчика, то есть в отношении пункта пятого, в данном случае с учетом информации на слайде, установил ли заказчик требования. Здесь, конечно, вы являясь специалистом своей Отрасли в своей сфере деятельности, вы можете понимать, что, например, по вашему виду деятельности требуется наличие лицензии. Ну, классический пример: э, далеко ходить не нужно. Соответственно, а здесь вопрос к заказчику. А заказчик установил, если требования. Если вы знаете, что ваш деятельность деятельности соответственно, все нормально. Если заказчик это требование не установил, ваше право, направить запрос о разъяснении. Ну, собственно, я бы, например, так это и, и сделала. Я бы направила запрос, если увидела противоречие действующему законодательству. Если нет, если вы не направляете запрос, то учитывайте, делайте скидку, точнее, на то, что другой, другой участник закупки может подобным вопросам поинтересоваться. Почему по законодательству лицензия требуется, а заказчик при проведении процедуры лицензии не установил. Ну, собственно, сам пункт пятый – это как раз про соответствие участника закупки тем требованиям, которые предъявляются в соответствии с действующим законодательством. Наличие лицензий, свидетельств, допусков и так далее. То есть в зависимости от отраслевой специфики. Далее. Ну вот перевожу на русский. Опять же, пункт пятый. Если в законе, в действующем законе... Требуется, вот здесь вот обратите внимание, в том числе есть у нас 99-й федеральный закон, закон о лицензировании, там как раз сферы деятельности приводятся, которые подлежат лицензированию. Так вот, если в отношении с действующим законодательством к а, участникам закупки заказчик обязан предъявлять эти требования, он эти требования обязан транслировать документации в извещение о закупке. Иных здесь положений, собственно, быть не может. И наше право проверить заказчика. Далее, отдельно вынесена часть 19.2, статьи 3.4, это закупки, опять же, которые проводятся среди субъектов МСП. Для оценки заявок по критериям в конкурсе и запросе предложений, вот здесь обратите внимание, в целом, вообще, сами, сама процедура конкурса, запрос предложений, по многим параметрам, по многим этапам схожие закупки, но я еще... Проговорю, в каких моментах процедуры отличаются. Так вот, если заказчик проводит конкурс или запрос предложений, в этом случае для оценки заявок по критериям в конкурсе и запросе предложений могут требоваться сведения и документы, которые подлежат предоставлению заявки на участие в такой закупке для осуществления ее оценки. При этом отсутствие указанных информаций и документов не является основанием для отклонения заявки. То есть здесь все очень просто. Речь идет про критерии, критерии оценки заявок. Если, соответственно, критерии выполняются участникам, если участник в отношении сведений по части 19.2 статьи 3.4 предоставляет информацию, эта информация будет рассмотрена заказчиком, будет присвоен балл. Если нет, то... Соответственно, участник закупки, при соответствии его заявке, требованиям, будет допущен к участию в процедуре, но, соответственно, по данным критериям не будет начисляться соответствующий балл, что снижает шансы участника на победу. Этапы конкурса и запроса предложений. Недаром вот эти закупки объединены на слайде ввиду того, что, соответственно, они во многом схожи. Обсуждение технического задания до окончания подачи заявок, то есть может быть предусмотрен такой этап. Обсуждение предложений участников уже после окончания подачи заявок. И мы с вами помним с информацией, которая была на прошлом слайде на прошлых слайдах, что э, вот эти первый и второй этап являются взаимоисключающими. То есть обращайте внимание на то, что заказчик, соответственно, использует, если он использует, один из указанных этапов, если он применяет в части проведения конкурса или запроса предложений. Два этапа одновременно э, применены, быть не могут. Рассмотрение и оценка заявок, сопоставление дополнительных ценовых предложений участников. Э, и вот здесь важно, что данный этап, не допускается в запросе предложений. Поэтому нередко говорят о том, что запрос предложений ⁇ это способ закупки, который несколько проще в части проведения, нежели конкурс. То есть, соответственно, если вы, например, буквально начинаете свою работу по 223 третьему федеральному закону, во-первых, я рекомендую обратить внимание именно на закупки для МСП, потому что они максимально приближены к закупкам регламентированного характера по 44-му федеральному закону. И я рекомендую начать с простых процедур. Это запрос котировок, это запрос предложений. В этой части можно сказать практически полностью, с полной уверенностью, что переход, вхождение, вливание в участие по 223-му федеральному закону пройдет максимально безболезненно для участников. Каждый этап, то есть если вот эти этапы предусмотрены, они включаются в состав проведения закупки однократно. Сроки этапов документации закупки в пределах сроков по положению закупки очень важно. И каждый этап, то о чем мы с вами уже говорили, оформляется по результату протоколом. То есть не может быть предусмотрен этап, если он не заканчивается оформлением результатов в виде протокола. И по итогам закупки публикуется итоговый протокол. Также может быть предусмотрена закупка с привлечением субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства. В этом случае обращайте внимание в том числе на требования, которые содержатся в документации в извещении о закупке. Документация включает э, в случае возможности привлечения субподрядчиков из числа э, субъектов малого и среднего предпринимательства условия об обязательном привлечении субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства. То есть когда вы изучаете извещения о закупке, когда вы Смотрите документацию, вот это вас должно насторожить, то есть вы должны адекватно оценивать дальнейшие возможности в части исполнения, исполнения договора. В составе заявки участник предоставляет план привлечения субподрядчиков, который включает в том числе сведения о предмете, объеме, цене договора каждого субъекта МСП указанного в плане, вот здесь очень важно, заказчик проверяет по реестру, реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Причем бывают такие ситуации, о них я тоже скажу, когда мы будем говорить о практике, рассматривать практические ситуации. Бывает такое, что на момент подачи заявки субъекта, находился в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. Все нормально было с заявкой, соответственно, с самим участником. А вот когда уже происходит рассмотрение заявок, соответственно, здесь бывают такие случаи, когда участник уже не находится в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. На этот счет есть практика, есть практика ФАС, поэтому я рекомендую смотреть, ориентироваться на нее. Так, сейчас, да, вижу вопрос, чуть позже на него отвечу. Так, дальше. Договор... Должен содержать условия об ответственности за непривлечение субподрядчиков из числа МСП. То есть есть своя специфика документации в этом случае в тех условиях, когда предусмотрено привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства. Замена субподрядчика только по согласованию заказчиком при условии сохранения заявленной цены договора. Это тоже нужно обязательно учитывать требования к договору. В отношении субъектов малого и среднего предпринимательства, конечно же, здесь не только... Условия предусмотрены в части такой некой квоты, которую заказчик обязан соблюдать при проведении закупок среди МСП. Есть еще и льготные условия для участников, в том числе речь идет про привлечение участников. С числа субъектов малого и среднего предпринимательства в части уже исполнения договора. В отношении договора, в проекте договора должно содержаться условия о сроке оплаты субподрядчику в течение сокращенного срока 15 рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке с генподрядчиком. Порядок предоставления сведений о заключении договора с подрядчиком для включения в реестр договора. Далее, вот такие вот условия предусмотрены с учетом специфики проведения закупки с привлечением подрядчиков из числа МСП. Запрос предложений. Мы с вами частично уже говорили о запросе предложений. Это процедура, которая по формату проведения похожа на конкурс проводится в порядке, установленном 223-м федеральным законом, с учетом особенностей статьи 3.4, то есть это закупки для МСП. при этом подача качательного предложения, дополнительного ценового предложения не осуществляется. Вот это ключевое отличие запроса предложений от конкурса. Запрос котировок, Запрос котировок простая процедура. Здесь, соответственно, в части установления требований, к составу заявки, заказчик руководствуется статьей 3.4 по части 19.1, обратите внимание, в отношении порядка оценки не допускается установление критериев по части 19.2. Когда мы говорим про такие процедуры, как конкурс, как запрос предложений, мы говорим о возможности установления соответствующих дополнительных критериев для оценки заявок. В отношении запроса котировок, аукциона, здесь история Другая. Здесь есть, опять же, в понимании самого закона это не совсем критерий, то есть вот я бы такого вывода не делала, это признак, признак для определения победителя. Это цена, То есть, соответственно, запрос котировок, аукцион, есть требования в отношении соответствия заявки условиям, которые изложены в документации закупки. И, соответственно, предложение наименьшего, наименьшей цены за заключение договора. И в связи с этим не устанавливаются критерии в отношении части 19.2 статьи 3.4. Заявка на участие в запросе котировок должна содержать информацию и документы, которые предусмотрены статьей 3.4 по части 19.1 в случае установления заказчиком обязанность их предоставления. То есть, соответственно, основной вывод, даже абстрагируясь от состава заявки по запросу котировок, в части 19.1 статьи 3.4 есть общий базовый перечень информации и документов, которые предоставляются участникам. Задача заказчика, когда он проводит конкретную процедуру, Выбрать из перечня требований ту информацию и документы, которые актуальны для конкретной процедуры. Когда мы, например, говорим про запрос котировок, не актуальна в данном случае часть 19.2 статьи 3.4. Ну, буду без точки говорить 3.4. Статья 3.4. Соответственно, наша задача, задача участника посмотреть, действительно ли заказчик все требования соблюдает. Если мы видим, что заказчик требования не соблюдает в части предъявления условий и требований, например, заявки, ну, возьмем частный случай, заказчик устанавливает не целесообразные требования а в части заполнения участником закупки заявки на участие. В этом случае какой бы алгоритм действий был у меня? Я бы обязательно открыла положение о закупке, я бы обязательно проверила статьи, точнее положение о закупке в отдельных, в отдельных его частях по порядку проведения конкретной процедуры, в которой я участвую. И не забываем, что это закупки для МСП, то есть, соответственно, особый порядок установлен, и этот порядок не должен противоречить э, законодательству. То есть, соответственно, здесь вот э, обратите внимание, точная связка идет. Документация закупки не противоречит положению закупки, а положение закупки не противоречит... Законодательства, то есть не противоречит 223-му федеральному закону. Отношение состава заявки по запросу котировок, сведения о отношении участника, наименование, ФИО, ИНН участника, ИНН-учредителей, членов коллегиального и органа и так далее, ИНН-директора, копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника закупки, если речь идет про организацию, решение о подобрении сделки, информация и документы об обеспечении заявки. Вот мы с вами сейчас дальше будем говорить про обеспечение заявки, которое предоставляется участникам. Соответственно, здесь обращайте внимание на то, что, собственно, такие же правила действуют в части предоставление обеспечения заявки поставщиком, как и, ну, точнее, аналогичные требования есть, как и по 44-му федеральному закону. Есть специальный счет, есть э, на сегодняшний день независимая гарантия, независимая банковская гарантия, как в некоторых случаях она фигурирует. Соответственно, участник закупки э, при установлении требования обеспечения заявки э, со своей стороны <coughs> предоставляет по собственному усмотрению либо независимую гарантию, либо вносит денежные средства на специальный счет. Декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, речь идет про декларацию о соответствии о единым требованиям. Вот эти единые требования, чтобы уж совсем не, не связывать... 44 и 223 федеральный закон. Они, собственно, продублированы в 223 федеральном законе. Но обратите внимание на то положение, которое говорит о том, что вот это касается именно закупок для МСП, что декларация о подтверждении соответствия единым требованиям, требованиям, которые перечислены в самом законе происходит в автоматическом режиме путем, соответственно, подписания декларации в составе заявки, которая формируется автомати автоматически при помощи программных аппаратных средств электронной площадки. Часто задают вопрос, нужно ли отдельно прикладывать декларацию. Нет, если это закупка для МСП, у вас форма декларации есть, вы можете отдельно не прикладывать. Если вам спокойнее, продублируйте вот те требования, которые есть в законе, соответствие участника закупки требований. И в формате декларации эти сведения прикрепите на площадку. Я тоже так иногда делаю. Здесь в этом нет ничего страшного, нет никаких причин для отклонения, но проверяйте обязательно на соответствие того документа, который вы прикрепляете, который вы самостоятельно а, заполняете на соответствие требованиям законодательства. То есть это а, обязательное условие. Если декларация, соответственно, а, будет не соответствовать требованиям, то в этом случае есть риск, что заявка будет отклонена. Но потом, соответственно, придется уже а, дальше разбираться. А, дальше. Предложение участника в отношении предмета такой закупки, то есть у нас все еще речь идет про запрос котировок. В котировок у нас есть единая форма заявки, без разделения ее на части. Здесь же копия документов, подтверждающих соответствие товар, работы, услуги, требования, соответствующие законодательством Российской Федерации. И если в отношении этих товаров, работы, услуг, предъявляются требования, если они указаны соответственно, в документации. Наименование страны, происхождения поставляемого товара в том числе поставляемого заказчика при выполнении закупаемых работ, указания закупаемых услуг и предложения о цене договор. Вот здесь сразу хочу привести а, такую ситуацию из практики, ее, к сожалению, нет у меня на слайде, это вот буквально я а, сегодня утром встретила интересную а, практическую ситуацию, а, ну, интересную в плане того, что это буквально практика последних дней. Сейчас расскажу, о чем идет речь. Неуказание страны происхождения товара а в отношении сопутствующих товаров. То есть здесь речь идет про выполнение работ, определенной работы. И как раз речь идет про запрос котировок. Проводился запрос котировок для субъектов малого и среднего предпринимательства по сервисному обслуживанию планового предпринимательства ремонту системы водоподготовки и заявитель считает что организатор торгов неправомерно отклонил его заявку по причине неуказания страны происхождения сопутствующих товаров то есть речь идет не про прямую закупку товаров а речь идет про использование сопутствующих товаров при соответственно выполнении работ Здесь у вас приходит к выводу, что согласно требованиям закупки, если предметом закупки является работа или услуга, предполагающая использование запутствующих материалов оборудования в тексте технического предложения участника, указываются функциональные, качественные, технические иные характеристики, в том числе указание на товарный знак при его наличии, информация об изготовителе, информация о стране происхождения товара. То есть, соответственно... Жалоба контрагента, то есть жалоба участника, а участник жаловался на то, что он не указал страну происхождения сопутствующих товаров и его заявка была отклонена, жалоба была, естественно, признана необоснованной. То есть вот здесь казалось бы, что это вовсе не те товары, которые ставятся на баланс, то есть если товар ставится на баланс, если, например, происходит условная закупка кондиционеров, точнее, даже не так, Уступ, закупка услуг по установке кондиционеров. То соответственно, здесь бесспорно нужно указывать страну происхождения товара. А вот здесь речь идет еще о еще более тонком моменте, когда есть сопутствующие товары, и тем не менее, все равно вас признали, что нужно указывать страну происхождения в том числе и сопутствующих товаров. Здесь в отношении 223 федерального закона, где все-таки большинство вопросов отдается в том числе на откуда самому заказчику, но это не эта конкретная ситуация, я бы рекомендовала, вот там, где вы сомневаетесь, лучше, соответственно, перестраховаться. Вот здесь однозначно я бы указала по всем тем товарам, которые предусмотрены в части сопутствующих товаров при закупке работ, я бы указала страну происхождения товара. Дальше, по аукциону. По аукциону, соответственно, часть информации, которая указывается в составе заявки, является схожей, но ценовое предложение стандартного в аукционе мы не указываем. Предложение в отношении предмета закупки, сведения в отношении участника, копии документов, которые подтверждают, соответственно, товара, работы, услуги, требованиям законодательства Российской Федерации. Опять же, наименование страны происхождения поставляемого товара. Вот здесь для нас, собственно, должно прозвучать то, что буквально это базовое требование в отношении указания страны происхождения товара. Почему такие требования установлены? Все достаточно просто. На сегодняшний день система закупок, она становится неким таким интегрированным элементом с учетом, Других своих подразделов это некая экосистема, в которой обязательные сведения передаются, в том числе в другие информационные источники, но ну, в частности, страна происхождения товаров нам интересно, в том числе и э, в отношении указания этих сведений в реестре договоров последствия, в отношении э, дальнейшего подсчета заказчикам, в том числе э, достижения или недостижения доли квотируемых товаров. Нам эта информация постольку-поскольку, но есть такое требование, а следовательно, при несоблюдении этого требования заявка будет выполнена. Так, ну вот здесь я буквально и не хочу ваше время столь занимать, я хочу остановиться на ключевых моментах. Конечно, все материалы вебинара будут до вас доведены, то есть вы сможете еще раз посмотреть на интересующую вас информацию. Состав заявки указан в 223-м федеральном законе, обращаю внимание, что это состав заявки по закупке, проводимой среди МСП, не предполагается расширение числа сведений и документов, которые можно могут быть предоставлены в составе заявки за счет дополнительных условий положения закупки. Вот здесь еще раз ключевой момент. Положение закупки в части раздела проведения закупок среди МСП не должно противоречить действующему законодательству. То есть никаких доп. условий в части там, где это не предполагается заказчикам, включено не должно быть. Учитывая закрытый перечень документов и сведений, то есть вот как раз то, о чем мы с вами Говорили в есть некий закрытый перечень, который, ну, пусть слово «закрытый» вас не смущает, определение «закрытый», перечень сведений и документов, которых включен в состав заявки. Есть, соответственно, иных плюс-минус положений быть не может. Фактически требования к участнику могут быть заменены критериями оценки, однако их применение возможно только при проведении конкурса или запроса предложений. Так, смотрю, смотрю, вопрос, вот буквально я сейчас на него отвечу, потому что он по нашей теме, по стране происхождения товара. Второй вопрос тоже я видела, но на него чуть позже еще дам ответ. В отношении страну происхождения товара или страну производства все же надлежит указывать, есть, конечно, в этом плане разные решения, но... Контролирующий орган склоняется к тому, что нужно указывать именно страну, конкретную страну происхождения товара. И при необходимости, соответственно, должна быть возможность подтвердить страну происхождения товара. Но на этапе, соответственно, подачи заявки, конечно, это не требуется. Так, произведено в Китае, значит, соответственно, страна происхождения товара это Китай. Обеспечение заявки, обеспечение исполнения договора. Вот здесь я еще раз обращаю ваше внимание на порядок установления этих требований. Могут быть установлены обеспечения, требования наличия обеспечения в части проведения закупок для субъектов малого и среднего предпринимательства. Обращайте внимание на те условия, которые базово прописаны в самом законе. Но здесь нам еще дополнительно даст информацию и постановление правительства за номером 1352. Есть, соответственно, есть базовые условия, которые прописаны в законе, и есть детальное описание требований в части установления обеспечения заявки, обеспечения договора при проведении закупок для субъектов малого и среднего предпринимательства. И они как раз отражены в постановлении 13.52. Вот здесь закон постановления работают в прямой связке. То есть если, соответственно, иные условия более детализируют вопрос по, в частности, установлению обеспечения, то мы с вами руководствуемся, теми требованиями, которые детально прописаны в постановлении. Что у нас указано? Размер обеспечения заявки не более 2% от начальной цены закупки. Соответственно, опять же, видим льготные условия при проведении закупок в формате спецторгов. Обеспечение заявки может быть предоставлено только банковской гарантией, но здесь речь идет про в том числе независимую гарантию, или путем внесения денежных средств на специальный счет. Размер обеспечения исполнения договора не может превышать 5% начальной цены договора, но не менее размер аванса, если он установлен. Вот здесь вот опять идет речь о том, что конкретизируется размер обеспечения исполнения договора в части проведения закупки среди э, субъектов малого и среднего предпринимательства. И, например, как в общих случаях, 50% условно, я, конечно, утрирую, по большинству закупок такое огромное обеспечение не устанавливается, но, тем не менее, здесь у заказчика нет права устанавливать сумму до бесконечности, условно говоря. То есть есть конкретное требование, которое прописано в постановлении, и, соответственно, его заказчик применяет. Но сейчас хочу еще раз одну из э, практических ситуаций привести. У участника закупки э, не было специального счета, э, соответственно, заявка <coughs> не была обеспечена. Но ну, мы с вами знаем, что есть два альтернативных варианта, участник сам выбирает, либо это гарантия, либо это денежные средства на спецсчет. Но вот какая ситуация возникла. У э, УФАС поступает жалоба участника на действия при проведении конкурса, ну, с, предмет не важен, соответственно, заявку от, э, отклонили, ввиду того, что не было сведений в отношении заявки по предоставлению участникам закупки обеспечения заявки, то есть не было представлено э, ни независимой гарантии, банковской гарантии, ни э, сведений в отношении специального счета. Не, есть, ну, соответственно, денежных средств на спецсчете не было. Рассмотрев материалы дела, антимонопольный орган приходит к выводу, что в соответствии с условиями закупочной документации, обеспечение заявки предоставляется по выбору участника либо в виде денежных средств, либо в виде независимой гарантии. Соответственно, сама ситуация здесь заключалась несколько бы, заявка была допущена, но сакцентировал внимание на этом другой участник. Ну, конечно, второй вопрос, откуда он узнал, что у участника не было обеспечения, но тем не менее, И, соответственно, заявитель был прав. То есть, э, участником закупки, который был заказчиком допущен, не было предоставлено обеспечения. Э, заявка такого участника подлежала отклонению. Вот здесь, в этой связи, так как у нас э, закупки проводимые для субъектов малого и среднего предпринимательства, проводятся с использованием федеральных электронных площадок, может возникнуть такая ситуация, что участник закупки, заполняя заявку, полагая, что электронная площадка по каким-то базовым элементам по наличию сведений проверяет участника. Но здесь я хочу вас сориентировать, сориентировать на порядок работы электронной площадки. Дело в том, что действительно по 44-му федеральному закону такая проверка есть по базовым элементам. А вот по 223-му федеральному закону здесь сама площадка предоставляет функционал. Есть, конечно, проверка по наличию заполнения обязательных полей, но по большей части, в том числе в отношении сведений по части предоставления обеспечения, здесь э, речь идет про то, что проверяет сам заказчик в том числе. Ну и по 44-м, конечно, проверяет, но здесь все-таки не всегда бывает такое, что не всегда срабатывает автоматическая проверка на наличие обеспечения э, заявки. Я сама сталкивалась с такими ситуациями, когда заявка была фактически утверждена, но э, на специальном счете, а участник закупки выбрал в качестве обеспечения заявки Специальный счет, то есть наличие денежных средств на специальном счете, денежные средства заблокированы не были. То есть вот здесь вот такая ситуация возможна. Далее. Еще хочу такие вот ситуации привести. Вот, очень интересно практика последнего времени. Практика последнего времени, здесь я вас призываю, будьте бдительны, будьте бдительны в связи с чем. Ни для кого не секрет, что 223 федеральный закон, он более простой в части, точнее, не, не так, конечно, он не более простой, он более вольный в части возможности наличия различных, подходов в части возможности проведения закупок и так далее. Но речь не об этом. Дело в том, что при проведении закупок в соответствии с 223-м федеральным законом, здесь весьма важен тот факт, что это именно закупки, которые позиционируются как закупки в соответствии с законом о закупках отдельными видами юридических лиц, Заказчики, так называемые, размещают свои регламентные документы, а именно положение закупки, размещают э, закупочную документацию на сайте единой информационной системы. Есть, казалось бы, э, когда мы работаем с такими источниками, как ЕИС, федеральные электронные площадки, мы должны быть всецело защищены. Но, к сожалению, это работает не всегда. На практике возникают такие ситуации, когда заказчики, мнимые заказчики размещают свои положения о закупках и объявляют закупки. В чем суть? Суть заключается в том, что такие организации, которые якобы являются заказчиками по 223-му федеральному закону, объявляют закупку с установлением обеспечения заявки. И, соответственно, обеспечение заявки. Но ну, здесь уже, конечно, абстрагируясь от темы закупок для МСПМ, потому что там все-таки правила более жесткие, более жесткие требования. Это в целом закупки по 223-му федеральному закону. Соответственно, устанавливаются требования заказчикам о предоставлении обеспечения заявки. И это обеспечение заявки, ключевой момент, нужно перечислить в виде денежных средств на счет заказчика. Что делает заказчик? Заказчик собирает обеспечение от разных поставщиков и, соответственно, пропадает. Вопрос, конечно, к тому, как такие заказчики регистрируются в единой информационной системе, но, к сожалению, на практике такое встречается, причем встречается достаточно часто. На что здесь следует обратить внимание? Обращайте внимание: во-первых, само наименование даже должно вас смутить. То есть общество с ограниченной ответственностью. Мы дальше думаем, а что это за заказчик? Если вы пользуетесь скорингом контрагентов, если у вас есть доступ, обязательно проверьте такого потенциального контрагента на наличие различных судебных разбирательств, на наличие, точнее, даже по-другому, когда такое лицо было зарегистрировано. И, возможно, это действительно фирма, которая была зарегистрирована буквально несколько дней назад, месяц назад и так далее. И, соответственно, это не заказчик по 223-му федеральному закону. Другой момент, который однозначно должен смутить, вот здесь я на слайдах привожу реальные примеры из практики, то есть если вы посмотрите, если вы попытаетесь найти ПНН, вполне возможно, что вы этого заказчика на сегодняшний день найдете. Я вот эти слайды готовила на прошлой неделе. То есть на прошлой неделе я нашла в ЕС и, соответственно, в реальном времени сделала скриншоты. Соответственно, второй момент, который нас должен насторожить – положение о закупке. Как составлено положение закупки? Вот здесь даже заказчик не потрудился, собственно, свою печать проставить. Название организации одно, в конце фигурирует печать совершенно другой организации. Само положение закупки составлено в формате Word, подлежит легко редактированию. Соответственно, это тоже должно вас насторожить. Обратите внимание на текст самого положения. Обратите внимание на отсылки в тексте положения о закупке на наименование, на реквизиты иной организации. Такое сплошь и рядом встречается. Вот как раз следующий вопрос, который у нас в чате в конкурсной документации предлагает перевод денежных средств заказчика в качестве обеспечения заявки на указанный банковский реквизит. Это правомерно? Ответ будет следующий. Конечно, не любая такая ситуация, когда речь идет про перевод денежных средств на счет заказчика – является неправомерной. Но речь идет о том, что случаи мошенничества участились в этом плане, соответственно, вы можете легко встретить вот такие организации, которые не являются заказчиками. Здесь я рекомендую проявить бдительность, Лучше проверить этого заказчика, лучше посмотреть историю по заключению договоров, то есть помощь нам реестр договоров, которые, опять же, в ЕИС размещен. Соответственно, дальше уже делается самостоятельно вывод. Если нигде никакой информации нет о заказчике, я бы такому заказчику деньги не рисковала переводить. А в иных ситуациях, да, конечно, 223 федеральный закон, в том числе, предоставляет такую возможность заказчикам устанавливать обеспечение в виде внесения денежных средств на счет заказчика. Да, такое возможно. Но, опять же, речь не идет про закупки по МСП. Так, дальше. Еще одна интересная ситуация, практика. Комиссия заказчиков вправе отказать организации в допуске в закупке только по основаниям, которые предусмотрены, в 223 федеральном законе и, соответственно, в закупочной документации. То есть помним, что закупочная документация не противоречит 223 федеральному закону, и если все окей, соответственно, проверяем. проверяем правомерность отклонения заявки. На заседании комиссии представитель заказчика предоставил материалы и сообщил, что заявителям техническом предложении заявки указаны технические характеристики предлагаемого оборудования, тренажерный комплекс работы на высоте, который не соответствует условиям технического задания, согласно того приложения, которое заказчик разместил в документации о закупке. А поскольку при использовании тремя людьми анкерное устройство страховочных систем в соответствии с таким-то пунктом должно выдерживать без разрушения нагрузку соответствующую указанную. При этом заявителем в техническом предложении указано нагрузка меньшая, соответственно, вот здесь и в аналогичных ситуациях, о чем идет речь? Речь идет о том, что требования установлены в соответствии с регламентами, в соответствии, например, вот как здесь, правила по охране труда, но при этом вот эти правила, Отсылка на них не была дана заказчикам закупочной документации. А потом при рассмотрении заявок заказчик, соответственно, ссылается на требования. На требования, которые не были указаны в закупочной документации. Это абсолютно не является правомерным. Так, сейчас смотрю, какой у нас вопрос еще есть. Смета на ремонтные работы или достаточно ТЗ? Вот следующий вопрос, который у нас во вкладке вопросы, ответы. Вообще нужно смотреть, конечно, детально саму закупку. То есть вот здесь вот так вот сходу ответить что да, да, так можно. Я не могу сейчас этого сделать, потому что ситуации бывают разные. Есть те условия, те работы, которые требуют именно с приложения, соответствующие сметы. Поэтому здесь вот надо смотреть более детально. Пожалуйста, вы можете мне детально по вашей закупке написать мне на адрес электронной почты. Я сейчас его продублирую в наш общий чат. И, соответственно... Я детально по конкретной ситуации посмотрю, проанализирую и скажу, что требуется в этом случае. И стоит или нет направлять запросы разъяснений или, например, обжаловать действия заказчика. Так, вот здесь я хочу еще одну ситуацию из практики привести. Параллельно, параллельно скажу, что не забывайте, что у нас, опять же, все-таки есть тенденция, больше к регламентации закупок. Есть требования на сегодняшний день необходимости обоснования начальной максимальной цены договора. Здесь я бы как рекомендовала действовать, если вы, например, работаете с планом, а с планом я всегда рекомендую знакомиться, особенно если вы, например, не в первый раз работаете с заказчиком, вы планируете с этим заказчиком работать дальше, держите руку на курсе, у вас есть план закупок, у вас есть к нему свободный доступ, единой информационной системе, и, соответственно, зная то, что у заказчика есть обязанность обосновывать начальную максимальную цену договора, вы можете выйти на предложение. Конечно же, по классическому варианту превалирующее значение имеет метод сопоставимых рыночных цен, то есть таким образом, буквально направив коммерческое предложение, вы можете уже поучаствовать изначально. В обосновании на МЦД, а дальше уже принять участие в самой закупке. Так, еще предквалификационный отбор, ну вот по тем закупкам, соответственно, где возможно его проведение. Здесь мы с вами абстрагируемся от МСП закупок, здесь в целом сейчас говорю про закупки, соответственно, 223-м законом. При закупке сложных видов работ заказчик должен удостовериться о способности участника выполнить весь запланированный объем работ. Для этого организатор процедуру может учитывать, то есть назначать предварительные отборы, но, опять же, это не закупки МСП, которые, соответственно, будут являться эти этапы дополнительными этапами при проведении конкурентной процедуры. С учетом предварительного отбора определяется некий такой пул квалифицированных подрядчиков, которые впоследствии способны выполнить условия. Так в антимонопольный орган поступила жалоба подрядчика на действие заказчика при проведении предварительного отбора на право включения в реестр квалифицированных подрядных организаций, имеющих право принимать участие в электронных аукционах, предметом которых является выполнение работ по оценке технического состояния, проектирования капитального ремонта общего имущества картины домов, при рассмотрении жалобы подрядчика комиссии ФАЗ было установлено, что в составе его заявки отсутствует приложение, которое определяет область аккредитации, которое позволяет определить перечень выполняемых работ, связанных с проверками, испытаниями, измерениями при проведении обследования лифтов в соответствии с требованиями техрегламентов. Таким образом, в данном случае не представляется возможным определить вид проверок, измерений и работ, которые может осуществить подрядчик. Вот это, конечно, всего лишь пример подобной ситуации, причем это, скорее всего, 615-е, постановление по ремонту жилых многоквартирных домов. Но э, суть такая встречается и э, при соответственно, проведении закупок по 223-му федеральному, э, федеральному закону. Э -э Должна у заказчика быть возможность при проведении соответствующего этапа, при проведении соответствующей процедуры, возможность определить э, вероятность, возможность, точнее, исполнения подрядчикам, э, исполнителям видов работ, которые заявлены. Это обязательно условия. Так, смотрю, какие у нас еще вопросы поступили. Напоминаю, чат у нас э, указан, в чате, точнее, указана электронная почта. Сюда э, пишите, пожалуйста, ваши вопросы с пометкой для Юлии Романовой. Я буду на них отвечать. Отвечаю сюда письменно, в очень числе, на нормативные акты. Так, ну что, уважаемые коллеги, если вопросов нет, мы с вами будем тогда прощаться. Я благодарю вас за внимание. Всего доброго. До свидания.